Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик друзья, кто у нас новый сейчас огромное спасибо, что вы зашли на канал новым подписчикам огромное спасибо на канал пишите, комментируйте, задавайте вопросы на все вопросы по теме моей жизни о кроликах всегда, всегда, всегда буду вам отвечать друзья, сегодня мы пройдемся немножко по зерновым там, во-первых, скоро уже приедут комбайны нужно разграничить с соседом чтобы сосед не прошел и не один раз не... ну, чтобы лишние не езжали это раз а второе, там мы посадили тыкву или арбузы, или надо немножко откинуть косы, чтобы комбайн, когда будет идти, зеленой массы не попадалось зерно сходим, мы сейчас накопаем картофеля лопату убрать, конечно же, не будем лопаты добрые посмотрим, какой урожай у нас в августе месяце будет хотя мы садили 22 мая плюс-минус пару дней а потом мы вернемся сюда нужно просмотреть в одной черненькой крольчихе сколько у нас крольчат слава богу, еще одна кролилась посмотрим НЗБ и нзб здесь мальчик сильно сильно линяет может там что-нибудь завелось у него надо тоже его проконтролировать даже в руки сейчас брать не буду потому что буду весь в полости. поехали ну вот мы на нашей плантации которая гектаров 10 перцев шучу конечно же все вы хорошо перцы практически замечательные Ой, юлька Привет, махай. Но есть такие вот попадаются гнилые. Что за фигня, не знаю. Они прямо на калиевых растут. То есть, если мы вот так делаем, то попадаются гнилые. Вот темные. Вроде бы они созревают, а потом чернее, чернеет и пропадают. Нет, это а может цвет такой. Цвет? Не знаю что за цвет ну вот можете увидеть бы убедиться сами друзья что перцы как всегда в груздов все хорошо как у каждого да, столько было. ну что идем на зерновые смотрим ну вот наша небольшая плантация горбузов ботва начала уже немножко вять. ну вот вчера вечером прошли лися ну пойдемте пройдемся погуляемся а, вот здесь вот косы все вчера я отбрасывал часть конечно же немножко поломалась но потому что видите с левой стороны это соседское поле поэтому чтобы комбайн будет убирать не выпадала идущая всякая фигня нужно было убирать посмотрите вот полеглится вот такая не знаю как то что будем пошли пошли или туда мы там как раз выйдем на бульбу но все равно надо тропинку протоптать чтобы видно было комбайнеру где убирать вот такие у нас такой кусочек небольшой земли Сейчас прогуляемся Мяжу оттопчем Чтобы потом не ругаться Мне то по барабану честно Если даже у меня торжнуть Ну а вдруг сосед скажет Вот наша мяжа То есть с левой стороны у нас соседская чистенькая Ну и с правой стороны мое Поэтому вот после органических удобрений Вот такая выросла фигня Ну ничего не сделаешь зерно дальше более менее чисто притекали тут уже видите кто-то ползал наверное это был я а можете нет вот зерно притекали а дальше что у нас там клевера близенько лес правда он уже вырезанный практически полностью но здесь вот соседи А это она там качахарочка вот мы идем по межи ножа <къех> граница правда плоховато будет ее видно но я комбайнеру покажу здесь вот тоже участочек есть но полеглицы нет главное что вот у нас нету полеглицы а у соседа по какой-то причине есть нло наверное приземлилась вот она это посмотрите не знаю, какая тут, но... видите. Ну и здесь вот в конце заросло все прием. Поэтому будем по осени все это глифосатами засыпать. Точнее заливать. Ну а сейчас пройдем и на нашу бульбочку. Ну это вот наш кусочек 9 родков бульбы. Сейчас мы экспериментально... Ну мы уже ее копаем. Немножко... Вырвем, покажем вам, какой у нас урожай. О, видите. Все, кто-то копал. Наверное, это я был вчера. До да, дома, правда, далеко отойти. Тут метров 200, наверное. Может чуть больше. Копаем. Ну, вы думаете, что это я у себя копаю. Но я же не буду говорить, где я на самом деле копаю. Правильно? Пока никто не бача. Угу. Надо тыхенько-тыхенько. Тихенько... Ну вот. Ой, упала одна. Друзья, оцените. Много-мало. Сейчас мы оторвем все. Это. Сейчас еще пару корточков вырем. Конечно, ей нужно еще расти-дорасти, но ничего не сделаешь. Молоденькая зато. Так, копаем следующую. Я уже вы... не выбираюсь. Я подряд. Вот этот лёгкий. драть были некрасиво Ах, собачка оторвалась там что-то нанизу осталось О, так красивее делай картинку красивую люди смотрят вопросы я думаю что тут урожай вообще будет 50 тонн я шучу друзья врать конечно это можно но не нужно О, оторвалась ну там тоже внутри Ну и еще один, да? Угу А рядышком тут честно я, люди, которые подкапывают там и все остальное Тоже как-то Ну ладно, нам хватит на суп Вот оно, видите uh -huh. Берем А, по поводу сорта Это был Уладар Он ранний сорт, он продолговатый Вот он видно, что Это Уладар Хранится, ну, так себе ну... Так, это мы сюда Это мы сюда Друзья, дорога только для меня Здесь практически кроме моего соседа Сосед Салют И я никто не ездит а что? Даже мы не сюда а В ямку занесем это Ну а все, пойдемте к кроликам, друзья. Вчера приезжали к нам с Усох, Усохи, вам привет. Заказали пару кроликов от НЗБшки. Сейчас покажу ее. Посмотрим, что она отлиняет. Вот НЗБшечка. Тише, тише, тише. Посмотрите. Ой, кусками. Как будто это стала девочка, а не мальчик. И захотел он окролиться. Ну, тридц, короче, Может, линь, Линька. Ну, Линька сумасшедший, наверное, что-то ему ой. не хватает. Будем колоть витамины. Ой, Посмотрите. ой, не надо. Нет, мы его сейчас когда дерем. Надо. Он же не девочка, чтобы не сдать. А? Посмотрите. Снег, у нас снег. Ну вот от этого мальчика будут брать детишек. Главное, чтобы все у нас было окей. Okay. Угу. Берем соседа. Давай, пойдем сюда. За срань, сходи посюда. Посмотрим, что у него. Ой, тут потяжелее даже. Uh -huh. Но это не ли? так, знаете, не так. Uh -huh. Чудо, до за сорочник Посмотрите, мокрый в луже, блин, кубает за такое чувство. Ну, НЗБ это прелесть, конечно. Uh -huh. Мимичные кролики. Мяшные. Мимичные. А уже и баран. Был НЗБ стал баран. О, красота. Ну, девочка у нас окролилась от того продунущего мальчика так что будем видеть и наблюдать что у нас там получилось ой, грязный какой так сейчас нужно нам пересчитать э крочат. сейчас заберем девочку мы. С гнезда, чтобы она нам не мешала вот сейчас мы пересчитаем так, пока вы там смотрите на кратчат ой какие то они тут огромные один Два, два, два. <смех> Блин, друзья, вот честно, хотел бы соврать, не соврал бы. Два. Два. Ты что? Два вот таких вот кроличонка. <смех> Мамаша, вы издурены? <смех> Mm. Ну блин, даже не ожидал. Два штуки родила. Вот это да. Родила она вчера вечером. Не стала ей уже это. Мама, что случилось? Mm -hmm. Нужно проверить. В таких ситуациях всегда нужно проверять. Mm -hmm. а, Ухажив мы не повезем ее, да? А вдруг она вся не раскрутилась, то есть не разродилась? Нет, все хорошо. Все хорошо, чистое. Ну, если что, окситоцин колем Ой, там сколько там 0,3 миллилитра 0,3 инсулинского шприца чтобы крольчиха раз... разродилась То есть, один... одно деление Инсулинского шприца Окситоцина Ну, будем наблюдать, смотреть Здесь у нас няшка уже подрастает Уже вылазит жизни радуется Это якобы, знаете... Панон, девочка панон, мальчик якобы панон Ну, посмотрим Ну, уж короткой, как он зовут, Парадокс Так, в ближайших паре дней мы ожидаем еще здесь внизу на Сокрол Она делает гнездо, все Посмотрите, кормушку, как вырвала угу. Негодяйка А, друзья, комбикорм у меня закончился, представляете? У меня закончился комбикорм, я говорю, алло, пацаны, надо там помочь, надо комбикорм провести. Он на момент, если позвонил бы на день раньше, провезли бы еще бы вчера. так немножко сам оплашал, бывает, э -э ну, один день побудут на зерне. Угу. Так что, что вам еще, друзья, рассказать? Рыжик здесь, хотели они мне его купить, но я сам людей <свят> убедил, что в <свят> таком возрасте угу. крольчат покупать нежелательно. Мы его сейчас поем йодом, ну, то есть оксидиоза, профилактика идет. Кто-то поет стопкоакцидом, кто-то поет еще там, да, тектоники, шмоники. Я пою йодом. Пропоем мы пять дней йодом и будем видеть. Ну, вот крачонку 22 дня. Мамка уже случайно, все. Так, это рыжик от Бургунца. Если вы помните, она семь родила, один, к сожалению, только остался. Так, что вам еще, друзья, рассказать? А все, друзья, подписывайтесь на канал, оценивайте данный ролик, делитесь в социальных сетях. Вам мелочь, а мне очень будет приятно. Всем новым знакомым огромное спасибо, что посетили канал Серого Кролика, заходите еще. Всех благ вам, друзья, и благополучия. Всем пока.